По ферме, самое красивое среди показывающих и самое непродающие среди красивых шоу о Майнкрафте. Сейчас речь войдет о текстур-паках, способных заменить шейдеры на абсолютно любом компуктере, позволяющем играть в Майнкрафт. Приготовьте ваши деньги. Сейчас покажу красивое. Здесь собраны три замечательных набора ресурсов, идеально дополняющих друг друга. Пак с красивейшими текстурами неба и собственным набором звуков. Важнейшим элементом является текстур-пак на освещение в теплых тонах, который как раз и создает эффект теней, как у Шейдеров. Ну и в качестве приятного дополнения добавим детализированные классические текстуры. Надеюсь, открыл для вас что-то новое в этой игре. Всего хорошего!